Привет, аудитория! В это воскресенье у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередная убойные ночи на ТНТ. Ну и на очереди у нас приливный бой турнира в наилегчайшей весовой категории между Джеффом Малиной и Желгасом Жумагуловым. Желгас Жумагулу, Жумагулу 33-летний боец из Казахстана, провел в профессионалах 20 боев, 14 из которых одержал победы. Пришел он в UFC, будучи чемпионом на легчайшем э, дивизионе известного в СНГ промоушена AMC Fight Nights. Ну а также Гулгас является разносторонним довольно-таки бойцом. Может он перевести, поработать в партере, может подраться в стойке. Обладает неплохим кардио, которого в принципе хватит на трехраундовый поединок. Ну, так неплохо выступал на ВМС, конечно, но с переходом в лучший промоушен мира ну, началась некая неудачная линия. Не может он найти себя в этом промоушене. И за четыре боя всего лишь одна победа над никем неизвестным э, Джеромом, Джеромом Риверой. Не могу сказать, что этот боец развивается от боя к бою. Уже сколько раз наблюдаю какой-то хаотичный стиль ведения боя. В поединках Жилгаз достаточно много пропускают ударов. Особенно проблемы доставляет ему прямые удары. Или если он и его команда не начнут менять подход к боям, то, вероятно, всего, с UFC придется распрощаться. Его оппонент Джефф Малина, 24-летний проспект UFC, из США. В профессионалах он провел 11 боев, 9 из которых одержал победы. Но это достаточно универсальный боец. Так же, как его оппонент, может он перевести, может поработать в партере. Есть у него, в принципе, неплохая стойка, нокаутирующие удары что мы видели в его предыдущих боях, ну и неплохой кардио. Можно назвать его финишером, так как только 3 из 11 боев дошли до решения. Ну, в антропометрии преимущество будет на стороне Малины, в частности размах рук у него больше на 6 сантиметров, что может доставить проблемы Жилгасу, но же Маглов уже будет физически посильнее и помощнее своего оппонента. Чем вполне может воспользоваться при переводе на конвас, кстати. Если смотреть на предыдущие бои оппонентов, то Монсон, Монсон, Монсон конечно же, выглядит поувереннее Магулова. Что-то мне кажется, что если Желгас тут проиграет, то вполне вероятно может вылететь из UFC в принципе. Поэтому хотелось бы увидеть другого Желгаса мотивированного, хотя бы похожего на времена выступления в EMC Fight Nights. Ну а так, только бой покажет нам, в принципе, будет выступать Желгас в качестве трамплина для проспекта в лице Малины или же сделает работу над ошибками, и мы вполне сможем увидеть его победу. Но ну, а по ставкам я бы, наверное, в принципе, этот бой пропустил, но подумаю, может быть, дам шанс Жмагулову и поставлю на его победу за коэффициент 2.5. Ну что, в принципе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 потому что времени не особо много. Вот. Подписывайтесь, чтобы не пропустить посты в Телеграме. Также подписывайтесь на YouTube-канал. Стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, ставьте лайки. Нас, Давайте до следующего видео. Пока.